Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые журналисты, прежде всего я хотел бы сказать, что я глубоко убежден, что сегодня Украина и Россия находятся на стадии формирования качества новых отношений, которые по существу дают возможность нашим странам, даже по самым сложным вопросам, находить приемлемые, своевременные и правильные ответы. Убежден, что эти отношения стают более понятными, прогнозированными, более э, прозрачными и взаимовыгодными. Хотел бы одним словом откомментировать разрешение тех проблем, которые у нас были в газовом секторе. Я убежден, что после достаточно драматических таких событий, двум сторонам э, удалось найти приемлемые решения, которые устраивает и украинскую и российскую сторону. Это нелегкое не, не решение, которое давалось и одной и другой стране многими компромиссами. Но после этого я могу твердо сказать, что мы отошли от феодальных отношений, мы сняли подозрения друг друга относительно того, что Россия продает за полцены газ в Украине, Украина за полцены транзитирует этот газ и ряд других вопросов, в том числе и монетарного характера, которые возникали в расчетах за э, поставляемый и продаваемый газ. Э, я искренне хочу поблагодарить всех участников в регулировании этого процесса, Леонардовичу Владимир Вас за тот политический диалог, который мы держали во время регулирования этого процесса. Сегодняшняя наша встреча была посвящена ряду вопросов, среди которых я хотел назвать следующие. Мы достигли договоренности о том, что на первом квартале начинает работать торговый экономический комитет. Сотрудничество во главе с премьер-министрами, и для этого будет проведена специальная встреча. Мы договорились о начале работы совместной комиссии по демаркации сухопутного участка Украинско-Российской государственной границы. Это очень важная договоренность. В первые полугодии мы предложили двусторонней комиссии активизировать переговорный процесс относительно разграничения Керченского пролива и подготовка к под подписанию договоров у украинско-российской государственной границы в Азовском и в Черных морях. Вопрос, который мы считаем за полгода можно серьезно продвинуть и найти оптимальные решения. Мы говорили о темах, относящихся к пребывание Черноморского флота в Российской Федерации, в, в, на территории Украины, в городе Севастополе. Мы доверились о том, что э, соответствующий э, комитет начнет свое заседание буквально э, в январе-феврале по всему мусилу вопросов, которые относятся к неврегулированным вопросам. То есть те вопросы, которые большим соглашением отрегулированы, но э, на практике еще не, не нашли своего отражения. Мы Сегодня можем заявить, что мы близки к подписанию соглашения о реадмиссии, которому продвигались несколько месяцев. Это очень важное для Украины соглашение, так же, как и для России. Сегодня мы констатировали готовность двух сторон к подписанию соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пресечения украинско-российской государственной границы с жителями приграничных, районов Украины и Российской Федерации. Мы коснулись также вопросов сотрудничества в области ядерной энергетики, дали соответствующие поручения министрам энергетики и структурам, которые обеспечивают программы реализации проектов по добыче обогащению э, урана и поставок э, ядерного топлива на электростанции. Это важный проект, он достаточно сложный, На сегодня мы начали серьезную проработку этого проекта и мы надеемся, что в ближайшие 3-4 месяца на уровне президента будет представлен материал, который будет предлагать перспективы развития и совместного сотрудничества по этому вопросу. Спасибо вам. Уважаемые дамы и господа, я со своей стороны хотел бы поблагодарить президента Украины за обстоятельную и очень плодотворную беседу сегодня. Она действительно была очень содержательной. Прошедший год, так же, как и в прошлом году начался с нашей встречи с президентом Украины, тогда были достигнуты достаточно серьезные договоренности и понимания по важнейшим аспектам двусторонних отношений. Мы сегодня констатируем, что, к сожалению, не так эффективно развивались наши отношения, как могли бы, не созданы до конца еще механизмы, о которых мы говорили. Но не может не вызывать удовлетворения то, что год наступивший мы начали с успешного урегулирования серьезной проблемы в энергетике и выхода на конструктивные договоренности. Мы едины во мнении, что соглашение, подписанное 4 января этого года по газовой проблематике, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины. И он был сделан при полном уважении и учете интересов обеих сторон. И здесь хотел бы сказать, что нам очень приятно констатировать, что за многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят. При этом новые условия сотрудничества отвечают и интересам повышения энергетической безопасности Европы, а в целом будут способствовать созданию на континенте общего экономического пространства. Отношения между Российской Федерацией и Украиной гораздо шире, чем энергетические проблемы, гораздо шире, чем э, споры по газу. И Виктор Андреевич сейчас как раз остановился практически на всех вопросах, которые мы обсуждали. Здесь много ключевых тем, в том числе и вопросы, связанные с предстоящей работой межгосударственной комиссии, созданной в соответствии с заявлением, принятым нами в мае 2005 года. Мы договорились, что заседание всех ее органов состоится уже в ближайшее время. Мы пригласили в Москву руководителя правительства Украины. Надеемся, что... Это приглашение будет принято. Мы готовы к обсуждению всех вопросов нашего взаимодействия. Кроме того, мы уделили внимание проблеме расширения правовой базы пребывания и функционирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Виктор Андреевич уже об этом сказал. К нами были рассмотрены вопросы и российско-украинского взаимодействия в сфере мирного использования атома считаю это направление нашего сотрудничества исключительно перспективным, поскольку и Россия, и Украина обладают здесь богатейшим научным и производственным потенциалом. В заключение хотела бы отметить, что рассматриваю наши сегодняшние переговоры с Виктором Андреевичем Ющенко как своеобразный импульс российско-украинского сотрудничества, обогащенный новым опытом успешного решения проблемных вопросов, отношений между нашими странами, приобрели дополнительный потенциал развития по восходящей. Я очень благодарен нашим украинским коллегам и президенту Украины за конструктивный сегодняшний диалог. Спасибо большое за внимание. Информационное агентство УНИАН. Елена Милосердова. Вопрос к президенту Ющенко, пожалуйста. Возможно ли пересмотр соглашения Газового в связи с тем, что большая часть украинского политика, политикума не воспринимает его, и результатом чего стала вчерашняя отставка в парламенте? И вопрос к господину Путину. Скажите, пожалуйста, вы разделяете заявление и мнение руководства «Газпрома» о том, что Украина воровала российский газ? Спасибо. Мне кажется, те процессы, которые происходили вчера в парламенте Украины, никак не, св не связаны с буквой и духом, э подписанного двусторонним соглашением. Скорее всего, это способ э политизации тех вопросов, которые, в общем-то, должны быть далеки от политики. Я убежден, что договор составлен... Персонально. Я владею каждой позицией этого договора. Мне приходилось на политическом уровне, я думаю, раза 3-4 с Владимиром Владимировичем говорить по тех нюансах, которые касаются политики, но не экономики вопроса. И сегодня я могу констатировать, что и на политическом уровне, и на экономическом уровне были достигнуты здоровые компромиссы. Мы сегодня можно говорить, можем говорить о том, что впервые... В этом э, секторе наших э, отношений э, вы понимаете, что это очень важно. и, Может быть, это сердцевина наших деловых отношений, что там наведен сегодня э, рыночный порядок. Сегодня каждая сторона знает, по чем делает услуги, по чем продает товар, э, что обходится национальной экономикой или соответствующим э, структурам. Мне кажется, что... Процессы политизации вокруг этого вопроса могут только навредить тому прекрасному результату, который был достигнут. Спасибо. Что касается вопроса, адресованного ко мне, то хочу подтвердить еще раз то, о чем говорил раньше. Мы считаем украинский народ братским для нас народом, а Украину самым близким нашим соседам и партнерам. Поэтому полагаю, что в отношении такой страны, как, собственно говоря, и любого участника международного общения, нужно выбирать корректные выражения. Но взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, они достаточно прозрачно могут быть проконтролированы международными специализированными организациями. Меня радует то, что между участниками этого процесса достигнут взаимоприемлемый компромисс, который, безусловно, пойдет на пользу развитию отношений не только в энергетике между нашими странами, но и между Украиной и Россией по всему комплексу нашего взаимодействия. Вопрос начале двум президентам. Цена российского газа на Украину – 230 долларов за тысячу кубо кубометров. Тогда я все-таки не понял, в чем же компромисс? Раз. Теперь э, Виктор Андреевич. Э, это вопрос к Это да? вопрос дву, дву, двум президентам. Э, и вам вопрос, э, значит, подписаны соответствующие контракты, а как тогда Украина собирается развивать свою газотранспортную систему с Газпромом, у которого резерв газа или нет? И вы много раз говорили о том, что Украина собирается. Точно выполняет все подписанные договоренности. А что ждете в связи с этим от России? Значит, первая часть вопроса о цене. Украина приобретает по импорту только одну треть российского газа. Для нас важна даже не сегодняшняя цена 230 долларов, за тысячу кубов. Для нас важна европейская формула расчета цены. Сегодня она 230, завтра она может быть больше или меньше, в зависимости от колебаний на мировых рынках энергоресурсов. И, разумеется, мы согласимся, если она понизится. Но компромисс заключается в том, что мы пошли навстречу украинской стороне, согласились на транзит нашего газа в Европу по таким же рыночным вставкам. Это первый компромисс. Второй заключается в том, что, как вы знаете, две трети газа Украина закупает в Центральной Азии, а закупки в Центральной Азии на этом рынке осуществляются по гораздо более низким ценам, и поэтому средневзвешенная цена на украинском рынке, на наш взгляд, и по оценке украинских партнеров, является вполне приемлемой. И, наконец, третий компромисс заключается в том, что мы договорились вместе с украинскими партнерами осуществлять работу на рынках третьих стран, в том числе по реэкспорту, что крайне важно для украинской экономики. Для украинской стороны важно, что мы получаем газ на границе по 95 долларов. Вторая позиция, что мы изменили цену за транзит, что мы договорились об увеличении прокачки российского газа, на этот год на 11 миллиардов плюс. Таким образом в 2006 году мы будем иметь рекордную прокачку российского газа для Европы примерно 121 миллиард. Я думаю, что это хороший ответ на все проблемы, которые, которые действительно были серьезные и с одной и с другой стороны. Относительно политики сотрудничества мы сейчас хотим официально заявить, что мы понимаем, Украина э, – это транзитная территория, это та уникальная услуга, которую может делать Украина для поставщиков в Европу, АЗ. И поэтому сегодня мы меньше коснулись этого вопроса, правда, хотя э, и в телефонном разговоре, и э, иным способом мы говорили о том, что ближайшее заседание энергетической комиссии двух сторон будет посвящено развитию новых проектов. Там, где были бы укреплены позиции и России, и Украины. Я думаю, что всем нам очень важно продемонстрировать сегодня в Европе, что Россия и Украина – это очень важная, эффективная корреспондентская пара, которая может гарантированно, стабильно, высококачественно доставлять, транзитировать газ до ключевого потребителя. Здесь и вопрос консорциума, здесь и вопрос строительства Азопровода Богорчан Ужгород. Здесь интересная тема строительства азопровода, которую надо обсудить в рамках комиссии Новосков-Ужгород. Здесь интересный, на наш взгляд, вопрос строительства азопровода Александра Гай Новосков и так далее. то Есть есть, есть над чем поработать в нашей комиссии. Причем это э, выгода обоюдная. Мы открыты в этом процессе. И я хочу еще раз твердо сказать, Украина не нарушит ни одной буквы нашей договоренности. Ни перед Россией, ни перед западными партнерами. Мы понимаем, насколько это важно. И простите, может быть, за такую реплику, когда 1 января у нас возникли проблемы с транзитом на Европу. Мы примерно 80% этого дефицита газа достали со своих хранилищ, отдали прокачку технологическую, только с одной целью, чтобы никто не почувствовал на себе, что у кого-то возникает на этом рынке дискомфорт. Может быть, этих усилий было недостаточно, но они были полны с нашей стороны, искренними, и мы не ставили за цель нерыночными методами достигать разрешения этой конфликта. Спасибо. Простите, что? что от России? Я думаю, что у нас прекрасная фаза сегодня двусторонних отношений. Мы переходим действительно на принципы отношения, личную дружбу такую, которая дает нам возможность говорить о прекрасных перспективах наших отношений. Я сейчас могу говорить только положительные, потому что я верю в те слова, в те договоренности, которые мы достигли и в том числе сегодня. Это серьезные слова, это серьезные разрешения. Я думаю, что это ощутить на себе и российский и украинский народ. Президент сегодня в ходе переговоров поставил только один вопрос о выполнении российской стороны взятых на себя обязательств, в том числе и по объемам баланса, необходимого для украинской энергетики. Баланса газа. Значит, Я со своей стороны могу прямо сейчас сказать. Дам поручение правительству России, чтобы правительство помогло, если нужно. На сегодняшний день такой необходимости нет, но если нужно, помогло Газпрому выполнить все его обязательства. Хотя никаких сомнений в том, что они будут выполнены у меня лично нет. Спасибо.